И вот так, вот я вчера сбегал от ментов, нехуи дай бываться до меня, маски дорогие, пусть сами мне покупают. Я же не буду. Ну пиздец, какое ты уебище, не видел таких сродов. А еще у тебя музыка уебанская на фоне. Оф, не пже. О, спасибо большое за донатик. Хорошо, хорошо, прости, пожалуйста, за музыку. Прости, прости, продолжаем кидать донатики. Спасибо, пожалуйста. Эх, вообще, пиздец. Вот так всегда, почему школьников никто не смотрит. Пойду, дошик что ли себе куплю? Ком, блять, хуйня вырубается еще как пим запила. Найс! Nice. Здравствуйте. Здравствуйте! Че? Здравствуйте! А чё е мы без масочки? Я не поняла. Забыл? Иди вон отсюда, шалопай! Ещё и вирусом заразить меня хочешь? Да капец, как так?